Каждый день я чувствую, как будто я куда-то спешу. Каждый день мне кажется, что времени так мало и что нужно все успеть. И я считала это для меня самое важное, не опоздать. Снять это видео меня смотивировала поездка в город Луцк. Это обычный город в Украине, и я приезжала туда на выходные. Просто потому, что хотелось отдохнуть и одновременно увидеть новое место, в котором я еще не была. Увидеть новых людей, которых я ранее не встречала. И скорее всего, больше никогда не встречу. Но это не то, о чем я хотела бы поговорить. Я кое-что поняла в этом городе, что-то, что заставило меня задуматься. Последним временем я часто вспоминаю все самые лучшие моменты моей жизни и мне очень грустно. Я вспоминаю их и жалею, что в то время я не наслаждалась ими настолько, насколько хотела. Почему я как будто просто упускала их, не понимая, что они те самые моменты, про которые я буду вспоминать всю свою жизнь. В эту секунду я бы вернулась в один из них и пережила бы их по-новому. Но тогда я думала. Что сейчас это точно не тот момент, которым я должна насладиться. Что это точно не тот момент, который я должна почувствовать и запомнить. Но я ошибалась, это был именно тот момент. И его больше нет, и больше никогда не будет, и не повторится. Будут другие, возможно лучше, но именно такого никогда. Я поняла, что хочу наслаждаться всем, что происходит со мной. И не упускать лучшие кадры своей юной жизни. Приехав в этот город, я будто забыла обо всем. Я просто сказала себе, Ань, остановись и посмотри вокруг. Насладись моментом, почувствуй его и сохрани эти воспоминания на всю жизнь. И такое ощущение, будто я перестала беспокоиться о своих проблемах. Я даже забыла, что они существуют. Я словно почувствовала счастье. И пусть это звучит глупо, но моя душа точно ощутила что-то такое. Я не знала, что сделаю это видео. Мне хотелось поделиться с вами моими мыслями. Но если вам интересно знать то, о чем я думаю, это будет очень приятно для меня. Я хочу сказать вам спасибо за ваши комментарии, за ваши лайки и за то, что смотрите мои видео. Я счастлива, если вы находите у них что-то по душе.